Девчонки за навещание проекта valimazepis.ru и я, Юлия Рыж. И многие читательницы нас спрашивают, ну вот, вы показываете нам женщину, у которых уже есть бизнес, у которым приличного возраста, да, а где же молоденькие девочки, к которым вы все время обращаетесь? И где эти девчонки, которых вы ищете? Да, мы всегда говорим о том, что девочки в любом возрасте вы девочки, но этом со мной сейчас Ксения Клесова. Я считаю ее, ну, как бы, законной девочкой, потому что девочки, я назову, сколько тебе лет? 21 скоро будет, ну, вот, пока, ну, 20. Ну, пока 20, пока девочка. девочки, которая 20 лет, которая живет на острове Самуи и, э, в общем-то, ушла из института и решила закончить офисное рабство, даже не начиная его. Давай тогда об этом и поговорим. Вот смотри, Ксень, что побудило тебя не доучиваться до конца, не получать этот диплом, а просто угу. свалить из института и начать другую жизнь. Смотри, я начала задавать вопрос себе, зачем я вообще там нахожусь. То есть я смотрю на ребят, которые заканчивают универ, они не могут найти себе работу. То есть вот у меня с политикой связана была профессия, то есть международные отношения. Куда я могу пойти? Я могу пойти в администрацию, где я бы зарабатывала 7 тысяч в месяц от силы. Я могла бы пойти там каким-нибудь помощником политика, но Опять же, сомневаюсь, что там большие деньги платят, да? Я могла бы стать дипломатом, но опять же, ты путешествуешь, да, я мечтала о путешествиях, я могла стать дипломатом и путешествовать, но ты ограничен, то есть ты выполняешь какие-то заказы государства, ты не можешь там шаг влево, шаг вправо ступить, твоя информация вся скрыта, ты не чувствуешь той свободы, которую ты мог бы чувствовать. Но опять же, я не думаю, что дипломаты зарабатывают большие деньги. То есть все упиралось в то, что после университета мне либо... Знаешь, как вот все идти на кассу работать в магазине, вот самая распространенная профессия, я просто смотрела, что ребята с красными дипломами, реально, по статистике больше всего идут ну, работать на кассу в магазин. И меня перспектива такая не устраивала, то есть, либо вот такие примитивные работы, либо там, идти по карьерной лестнице сидеть в офисе, ну, это вообще не мое. И я решила, что нужно с этим что-то делать, и как бы у меня... Было такое время вот, э, до конца универа, мне хотелось сделать какую-то либо финансовую подушку, либо поставить э, пассивный доход на поток, то есть э, мне нужно было за эти четыре года за бакалавриат сделать что-то, чтобы потом жить в свободной жизни, то есть mm -hmm. как я думала, что вот до, до конца бакалавриата я в заточении так посижу, mm -hmm. попарюсь там, в универе на лекции похожу, но в это время я построю бизнес, который, в принципе, обеспечит мне хорошую жизнь после. Все совершилось немного раньше, как я планировала. А, ну, скажи мне, почему ты все-таки решила э, вот поменять жизнь да mm -hmm. и вообще уехать оттуда, приехать сюда в так скажем, в рай, да, и mm -hmm. здесь вести. потому что ты говоришь, что без подушки безопасности, в принципе, это сделать было невозможно. Вот как студент, mm -hmm. студентка, мог создать себе mm -hmm. подушку безопасности? А, смотри, началось все с того, что я поехала на интервью с Артемом Меликом, я всегда мечтала это сделать, и вот предоставилась возможность, и я задала там такой вопрос, он реально меня беспокоил на тот момент, я ему говорю, Нужно сделать сначала подушку безопасности, правильно, и потом путешествовать. Или все-таки сначала отправиться в путешествие, а потом строить подушку безопасности. Он сказал, что если ты будешь сейчас запариваться на ту тему, как ты будешь строить подушку безопасности, ты будешь ее строить до старости. Ты не выйдешь никакие путешествия, ты будешь строить подушку безопасности, и все. И тогда у меня просто последние тормоза отказали, как говорится, и я решила, ну да, поеду, и все так и случилось. То есть я сначала решила, что я поеду. Я абстрагировалась от этой подушки безопасности, и ее получилось построить быстро. Отлично, смотри, а, еще вариант, да, а, многие очень сильно боятся, да, uh -huh. то есть родители, да, ну как uh -huh. же, институт нужно uh -huh. закончить, uh -huh. да, да, да. куда без этого, как твои родители отнеслись к тому, и вообще сейчас, как у вас строятся взаимоотношения, uh -huh. я вообще понимаю, чем ты занимаешься? Слушай, моя мама до сих пор не понимает, что я делаю, но это не важно, потому что я живу той жизнью, которая мне нравится, и ей это достаточно. Uh -huh. У меня на самом деле похожая ситуация, то есть вначале они не только не понимали, что я делаю, они были против. То есть доходило до того, что как раз перед отъездом я провела несколько дней дома, доходило до того, что мне говорили, что меня просто закроют дома и я никуда не поеду. То есть такие ситуации тоже были, они вообще не понимали, что это, зачем это, но самое страшное для них было то, что я уезжаю из-за я бросаю учебу. Хотя я ее не бросила, по сути, я сейчас в академическом отпуске. То есть, если я захочу, я вернусь. Если я захочу, я могу сдать все эти экзамены экстерном и забрать этот диплом, который так нужен моим родителям. В принципе, мне это не надо, но если это нужно моим родителям, то это я без проблем устрою, но я, я не собираюсь там торчать два года. То есть, мне еще два курса нужно, по идее, доучиться. Я понимаю, что я буду просто прожигать время. И как сейчас к этому относятся мои родители, в принципе, они до сих пор не понимают, что я делаю, но им стало спокойнее. Потому что сначала, видишь, еще такая проблема была. Они не понимали, куда я еду, зачем я и к кому я еду. То есть они очень беспокоились, просто как родители, что не понимали, куда я еду. Mm -hmm. да? А когда я приехала сюда, меня, в принципе, здесь встретил Артем, показался по скайпу моим родителям, и они так стопнулись, что все, Артем существует, все нормально. Ну ладно, может быть, это все не так и страшно. То есть они просто как родители успокоились, что.. Mm -hmm. Я там с кем-то, Хорошо, давай тогда поговорим о другом. Вот сейчас ты на острове, как ты зарабатываешь деньги? Часто, То есть, да? ну понятно, что через интернет, потому что вот многие сейчас зададут вопрос, uh -huh. да? Ну такая молодая, что она знает, что она, как это может быть? Вообще, как это происходит? Как это в 20 лет можно uh -huh. уехать и начать вот такой образ жизни? Что uh -huh. тебе помогает? Вот расскажи конкретно, чем ты зарабатываешь сейчас на жизнь и на хлеб? Явно ну явно не своим дипломом. Ну, явно не своим дипломом. Вот еще такая фишка, я поняла за время обучения, что знание это, по сути, ничто. Сейчас вот то, что в нас вдалбливают, это можно посмотреть в интернете за минуту, а мы пытаемся это запоминать, чтобы потом как-то это вспомнить зачем-то, и плюс эта информация нам не всегда нужна. А главное действие. То есть я без знаний начала, допустим, заниматься недвижимостью здесь на острове, у меня получилось, я начала э, арендой байков заниматься, у меня получилось, мне не нужно было э, заканчивать какие-то курсы по этому поводу, я просто начала действовать, мне просто э, показал Артем опять же, как это делается, я повторила, у меня получилось, вот, но основной заработок, естественно, не от этого, то есть, э, еще будучи там, в России, я начинала вести английский язык по скайпу, то есть, у меня отличный английский язык я занимаюсь им с детства там с акцентом все в порядке и поэтому я просто могу помочь людям освоить его также на том же уровне и заговорить главное и в этом была ценность то есть чем сразу увидел и мы начали действовать то есть по сути вот опять же чтобы стать переводчиком нужен диплом да? чтобы стать учителем нужен диплом я поняла что люди ценят тебя не за бумажку что вот, то что ты даешь людям если это ценно то они тебя примут и без диплома не нужно здесь бояться Первое время я еще очень много писала статьи, ну, занималась различным филансом, то есть там транскрибация была и... Ну, сайты я делала и видео монтировала, такая мелкая работа была. Сейчас я стараюсь от этого отходить, потому что много времени занимает. То есть, вообще, основной упор у меня сейчас идет на английский язык и вот офлайн-бизнес. Смотри, то есть, получается, самая основная задача, это то, что ты а, приняла решение, да. а потом, приехав сюда, у тебя начал мозг работать так, что ты начала искать доход, потому что без этого здесь никак. Правильно я тебе Да, совершенно верно. Отлично, Ксения, спасибо большое за интервью. <связано> ну, спасибо, тебе спасибо. удачи, да. Как выяснилось до интервью, Ксения очень начинала с Валем из офиса, поэтому <связано> тоже это очень сильно приятно, да. Я рада, что я дала тебе возможность увидеть, что мы действительно существуем. И, девчонки, давайте сделаем так. Все-таки подумайте о тем, что стоит ли вам там прозебать в институте, стоит ли вам э, сидеть в офисе. Может быть, стоит реально все бросить, приехать сюда и и в любую другую страну обрести то общество, которое тебе нужно, которое тебе просто даст кучу мотивации и просто поднимет тебя на другой уровень. С вами была Юлия Рыж и до скорых встреч. Пока-пока. Смотрите проект Валим из офиса, ведь с этого начала меняться и моя жизнь.